Друзья, здравствуйте, меня зовут Измайлов Игорь, я эксперт компании новостройки ШОП. Сегодня мы с вами на жилом комплексе Фонтаны. Я расскажу более подробно, где он находится, что он из себя сам представляет, как можно приобрести здесь квартиру. По всем нашим объектам вы можете обратиться на наш официальный сайт, узнать о стоимости объектов, где они находятся, получить полную информацию о строящихся объектах в Краснодаре. Жилой комплекс фонтаны находится в центральном округе Краснодара в историческом центре. В Краснодаре этот район называют Черемышки. Приобретая здесь квартиру, вы получаете полную социальную и коммерческую инфраструктуру. В трех минутах здесь находится три торговых центра. Наш главный институт, Кубанский государственный, находится три детских садика. Остановка трамвая находится буквально в пяти минутах. Остановка маршруток, буквально на территории комплекса ЖК Фонтаны. Покупая квартиру здесь, вы получаете весь набор инфраструктуры социальной и коммерческой центральной части города. Жилой комплекс фонтаны предусмотрен по проекту из двух домов. Сейчас 5 домов уже сданы. Следующая очередь, третья, которая находится за моей спиной, строится. Объект строится по проектному фин от сбербанка мы с вами можем рассмотреть квартиру в четырех строишься литерах которые будут сдаваться в следующем году дома сами состоят из монолита внешне выполнен вентилируемый фасад видите что все балконы остекляются панорамное остекление устанавливается внешние блоки под сплит системы первые этажи это коммерческая недвижимость полностью то есть для вашего удобства будут предоставлены магазины банки от застройщика здесь строится детский садик. Он будет располагаться между двумя литерами. Он будет муниципальный, рассчитан на 250 мест. Здесь также по проекту образования, федерального проекта образования, строится детский центр наследия по аналогии сочинского Сириуса. То есть здесь будут обучаться надаренные детишки со всей России. Удобно здесь будет покупать квартиры как для проживания, так и сдачи в аренду. То есть клиентская база для вас будет обширная. Строительная компания ССК большое внимание уделяет проведению досуга для детей. Устанавливаются детские игровые площадки, баскетбольное и футбольное поле. За моей спиной видите детскую тематическую площадку. Ваши дети всегда будут чем-то заняты. Сейчас мы с вами находимся возле первого подъезда с данного дома 12 литера. Я предлагаю пройти посмотреть, как выполнены входные группы первого этажа. Друзья, напоминаю, что мы с вами находимся в центральной части города, в Черемушки, где располагается жилой комплекс фонтаны. Одна из него часть примыкает к реке Кубань. Посмотрите, какие открываются шикарные виды с верхних этажей жилого комплекса. Дорогие друзья, мы сейчас с вами находимся на строительной площадке жилого комплекса Фонтаны. Мы посмотрим сейчас варианты квартир, в этом нам поможет наш коллега, менеджер строительной компании ССК Денис. Денис, добрый день. Здравствуй, Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, зрители новостройки ШОП. Мы сейчас находимся в жилом комплексе Фонтаны, в комплекс комфорт премиум класса, находящийся у нас в центре города. электрический район называется Черемушки. Вот. У нас комплекс состоит из 9 литеров, 5 из которых мы уже сдали. И четыре находятся у нас в тройке. Ближайшая сдача троих литеров, второй квартал 23 года. Самые такие основные преимущества комплекса, также это и район этого города. Буквально 250 метров у нас трамвай, трамвайная остановка, которая ездит в любой район города Краснодара. Также в наличии, буквально в шаговой доступности у нас детские сады. Детский сад строится на территории комплекса на 180 мест. И рядом также школы среднеобразовательные и гимназии, то есть лицей номер 4, куда стремятся попасть многие дети. И как раз таки мы сейчас пройдем 16 литер, где посмотрим самые интересные видовые у нас наши планировки однокомнатных квартир. Игорь, я думаю вашим клиентам будет интересен такой формат. Вот мы сейчас находимся в квартире 51 квадратный метр, квартира видовая, то есть с одними на реку Кубань. Пройдемте. Здесь у нас а, кухня получается 18,5 квадратных метров, шириной а, 3 метра шестьдесят сантиметров, с французским остеклением. Дальше у нас а, жилая комната квадратурой 15.85, также с французским окном, с выходом на лоджию. Лоджия 3,5 метра квадратных, с витражным остеклением. И возвращаемся в коридор площадью 10 метров 70 сантиметров с хорошей зоны под шкаф-купе. И также санузел 4,5 квадрата геометрически правильной планировкой, где поместится вся необходимая техника. Денис, посмотрели с нами отлично однокомнатную квартиру. Сейчас для наших клиентов, для наших зрителей мы покажем двухкомнатную квартиру площадью 71 квадратный метр. Пойдемте смотреть. Мы сейчас с вами заходим в кухню-гостиную, 14,5 квадратов из нее выходит ленточная лоджия с витражным остеклением. Далее идет жилая комната 15 квадратных метров. Большой просторный функциональный коридор 11,5 квадратов, санузел, один из санузлов здесь, два санузла в комнате, в квартире и спальня 18,5 квадратных метров. Денис, посмотрели с вами два варианта планировочных решений для наших зрителей. Естественно, интересно, как, как купить здесь квартиру, какие проходят акции и сколько здесь стоит квадратный метр. Игорь, тогда я предлагаю для этого пройти в наш офис, чтобы более подробно ознакомиться с нашими предложениями, акциями и как раз таки возможностью наивыгодно приобрести квартиру в нашем комплексе. Пойдемте. Денис, расскажите более подробно, сколько стоит у вас квартиры в жилом комплексе «Фонтаны», как можно приобрести, какие действуют акции и скидки. Наши клиенты в основном покупают квартиру в ипотеку. Нас интересует измеченный платеж. Что касается полной стоимости объектов, вы можете посмотреть на нашем сайте. А, да, Игорь, у нас есть ЖК Фонтаны однокомнатные квартиры от 31 квадрата до 51 квадратного метра. А, с ежемесячным платежом от 12 тысяч рублей до 15 тысяч, в зависимости от квадратуры да, и от цены. И двухкомнатных квартир от 57 квадратных метров до 70 квадратных метров с платежом от 15 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц. Вот. И также у нас есть комплексы трехкомнатные квартиры а, от 104 квадратных метров до 115 квадратных метров с вид хорошими видовыми характеристиками, с видом на реку вот. и ежемесячным платежом от 25 тысяч есть да, и выше, в зависимости, какие будут условия у клиента. Вот. А какие должны быть условия? Это минимальный первоначальный взнос от 15% от стоимости квартиры. И тогда также можно получить ставку по ипотеке от 1,5%. Вот. А ставка на весь срок, на 30 лет. Вот. И по способам приобретения я понимаю, что у вас большинство клиентов покупают а, через ипотеку. Но также у нас есть возможность купить квартиру за наличный, то есть полный расчет. А, также и рассрочка без переплаты процентной. А, там условия следующие. Клиенту необходимо внести 50% первоначального взноса от стоимости квартиры Не меньше, но можно больше. И оставшаяся сумма разделяется на 6 месяцев. То есть возможность на 6 платежей без процентной рассрочки. Ну и третий вариант, уже как сказал, это ипотека. То есть также ипотека на все наши квартиры. Вот. И также что интересно у нас по акциям. То есть на сегодняшний день в нашем комплексе это ремонт в подарок. То есть клиент получает чистовой ремонт. После сдачи квартиры, сдачи дома Он может зайти, уже спокойно купить мебель, технику И уже проживать в своей квартире Либо сам, либо по такой целям приобретает Для сдачи, ну и так далее Наши клиенты, которые обращаются в наше агентство Зачастую задают вопрос: Будет ли отличаться цена, если клиент обращается напрямую к застройщику а, Уважаемые зрители и подписчики канала Шоп", Я, как менеджер строительной компании ССК Могу вас заверить, что разницы а, в стоимости Квартиры никакой нет. Обращайтесь либо напрямую в нашу компанию, либо к нашим партнерам Новостройки Шоп. Спасибо, Денис, что уделили нам время. С вами был Измайлов Игорь, эксперт компании Новостройки Шоп. Мы сегодня были с вами на жилом комплексе «Фонтаны». Оставляйте заявки на нашем сайте, оставляйте комментарии. Бесплатно подберем для вас любую недвижимость в городе Краснодаре.